стало вельми мало мягчимостей для зеков отримать нечто себе свыше дозвольного режима. Стало больше режимных мероприятий все в этом мое на увазе максимально усплениць жицу зека. Удобися. Позбавить его, насколько на этого мягчимо, свободного часа. Чтобы больше свободного часа у зека уходила ти на працу, те на режимные мероприятия. Ну и, конечно, главное нововведениях это в связи с прошлым декретом и на еще ранее о, увели стопроцентный выход на працу у всех рескантов. Тобок неважно, есть праца, нема праца, ты поедешь не на промысловую зону и там, так думаю, спастися до тех пор, пока у тебя не выйдет. Заработки главное ⁇ это что их нема налога то 90% зеков отремливались в межах 50 тысяч рублев в месяц. Больше зеков отремливают 200, 300, 500, 5 тысяч рублев в месяц. Одинковые специальности, одинковые посады, где, где можно отрымать больше за миллион. Это кому вельми по Я работал особисто на ИК-15 на дровопроцовце, чтобы пробил поддоны дрова. Доброе было то, что там не было. На той момент на меня еще не было такого мощного административного утиска, который пошел позднее. Я это связываю тем, что на той момент, на той момент, когда я был на ИК-15, меня еще только-только признали политвязним. И тиск начал восстанавливаться по мере того, как становилось больше публикаций в прессе, больше надавалась важности, скажем так, нашим персонам. Ну, ось, началось все делать, делать, так бы говорить, по закону. А по закону это значит очень жестко. бо что правила внутреннего распорядка и УИК, построенный в колониях таким образом, что Робят, что все целиком по закону, человека можно целиком снищить. На ИК-17 меня отправили так само працевать на древо ну, трохи больше за месяц я там працевал. Робили так само этой поддоны, одной одно и от працы за того, что меня, ну, как и из невольных, не только меня, у всех нас заставляли працевать в Докладнее заставляли працевать сверху, сверхурочно. Более, чем это дозволено, навод по закону. И всех это устраивало у в зоне, ну, всех зеков-арештантов. Никто, особливо этого не бунтовал, претензий никаких, когда начальство не выказывал. Ну, тогда я, полиставши УИК, уголовно-выконавший ну, кодекс, решил, что працевать по субботах я не буду. Это уже занадто. Отмывался от працы, за что отримал 6 месяцев помешкания камерного типа. А, досидевши их, а разу съехал на э, крытую так званую, табок на режим. Потом уже коли на туревном режиме на меня возбудили справа по 412-му Я съехал на ИК-9 горки э, с годом додатковым. Меня снова, конечно, поставили на дровапросолку, на мотивировали это тем, что я, уже специалист. В двух колониях уже образованных этих поддонах, там мы идили туда. А лежь, у закона УИКи написано, что арестанты требуют просаулладковать по махчимости, по их специальности. Так их специальность у меня юрист-провед, а я веду, что в зоне Хапая Посадок навык для рестантов, конечно, не юридичных, чисто юридичных, а для таких, где э, сопроводы некие юридические веды и умение работать с документами потребовались. Я стал добиваться от администрации того, как э, меня туды просоводковали. А коллеги не хотят снимать такой машину, то хотя бы нехать платить э, заработную плату и не жесть за установленным законодательством. Это было там в районе 2,000 миллионов на тот момент. Конечно, это работники отмовились, доказывали мне, что мои потребования незаконные, хотя они целиком законные, и это и в АУИКе прописано. И мой адвокат так само об этом сказал. И после 10-5 отмов и 2 месяцев проведенных у штрафным изоляторы меня так само отправили на 6 месяцев у помешкание каменного тыпа, я уже вельми-вельми злостного порушальника. Под тем предлогом, что я весь час отмовляюсь от працы, а это мой святый обовязок, небыто.